Мне бабушка тут недавно говорит, она говорит, сходи в церковь, там молодой батюшка, и на исповеди с ним познакомишься. Я говорю, как? Батюшка, я не грешила, но могу.